Ну вот, ребят, сегодня будем настраивать э, Гольфа Велиюхи Ильюхе, На новом моторе он Восьмиклапанный э, до этого был Сейчас 9А у него э, С валами АБФ э, На январе на пятом, как обычно То, что у него и было, в общем-то, на пятом январе только он э, в прошлом, по-моему, году или когда, по-моему, в прошлом разложил тачку и вот ее полностью восстанавливал заново. То есть как бы все. Заново мотор новый. Здесь еще была проблема такая, что мотор у него собрали они. А не, э, я приехал настраивать, ну не настраивать, а холостой поднастроить, запустить. Как-то башка, как-то гремела непонятно какие валы, во-первых, там стояли, ну какие-то тюнячные. Мы подумали, что это валы так гремят. По итогу оказалось, что клапан обратный сброса масла с башки, который ну, вот, не позволяет сливаться, его просто заклинило, и масло не попадало вообще в башку, и башку с валами, короче, на выкиды. Все, потому что все перемололо. Там, в общем. Ну, и перемололо, все перехерачило. Ну, вот сейчас заехали на заправочку, посмотрим, Заправимся и телеметрию я повесил для того, чтобы скорость смотреть. У нас нету датчика скорости. Ну и поедем настраивать, как обычно. Чуть попозже включусь. Ну что, мы тут тормознули, у нас <смех> перегрев пошел. Оказалось, что патрубок он там слетел. А правда, на руки, вон он. Ну и, соответственно, весь антифриз у нас... Улетучился, блин, на асфальт. Сейчас где-нибудь в, а в аду, в аду, как белорусы говорят, найдем. Писать не хочешь? Да, вон тут, наверное, что-то, вон там есть же, блин. под Да не, вон они. там, бюрт какой-то, еще что-то есть. Найдем сейчас. Здесь до хрена, на самом деле, офисных, этих. Только тару надо какую-то. Единственную. Так что вот такие у нас беда. Но по крайней мере, все остальное нормально у нас. Проблем нет. Тебе надо было хам там наварить просто. Да, блядь, здесь ты видишь, наварили. А -а -а. А там, видимо, просто банально забыл. Скорее всего. Ну, ничего, ничего. Да. Хорошо, что с собой инструмент взяли. Кстати, вот это обязательно всегда возите с собой. Особенно на боевых машинах, потому что... Всегда свеже собранное, что-нибудь там не дотянули или еще что-то. А так у нас вам все есть, даже тестер есть. Начальника нам -а воды очень нам -а не хватает. Да. Так давай сейчас что-нибудь найдем где. -нибудь. Сейчас найдем, конечно, пойдем гулять. С протянутой рукой. Сейчас пойдем. <свят> Ладника, мы чуть попозже включим. Ну что, Воду мы, естественно, нашли даже вот с такой лейкой. Спасибо Вадику за это. Да мне-то что, это мужику спасибо. Здесь окажется каток в этом помещении, ну, в здании. Мы да даже не. Мы оденем, тренироваться, поедем. Да, и э, к технику подошел. Большое ему спасибо, потому что и вода у него там есть, и лейку он дал. Сказал, что вообще нет проблем. Так что вот сейчас залили, вроде уровень не уходит уже. Уже да, нет. Ну все, я тогда пойду, наверное, лейку отдам. Да, мы сейчас на Газпром заедем еще. Ну, Закупим. Воду на всякий случай возьмем, естественно, с собой. На Газпроме и мало ли еще что-то произойдет, так что будут последующие включения у нас еще. Ну вот катаемся все вроде нормально, патрубки стоят, температура нормально. Единственное, что датчик положения дроссельной заслонки здесь родной, у него диапазон очень узкие изменения по напряжению и мы Собираемся в предел максимальных э, значений, мне не выставить 100%, там максимум это 90-93 получается, потому что один из коэффициентов уже уперся в предел. А начальное у нас положение получается 1,7 вольт, а конечное 3,7. И все, по-другому по вы никак не можете. Дальше не надо не надо он уже стухать начинает когда мы валы поинтереснее кинем тогда да. ну там посмотрим да ну в принципе да здесь абфные валы микс такой там интересный башка вроде 9а клапана у тебя абф на валы абф низ 9а получается да ну как впуск и дроссии от абф -а по учите ну это понятно само собой ну так в принципе в принципе ей очень неплохо на самом деле для ролийной автомобили для раллийного самое главное что эластично равномерно все очень четко без провалов без каких-то ну горок там грубо говоря то есть контролируется тяга постоянно то есть ее можно нормально контролировать педали без проблем прокатимся еще Нам, в принципе кататься еще дофига раллином автомобиле там такие скорости там в принципе в том пока где я участвую там таких скоростей тупо нет ну да, я потому что ей, они не понадобятся это только если Псков какой-нибудь ехать там, да ну, Псков, мне кажется, отменили, по-моему, уже коронавирус а, в стране в мире а Псков, кстати, канал там должен, он же вот-вот в мае в мае, да, должен. да, ну, может быть, кстати, и будет фиг его знает, потому что все вот этот требедень вроде как до мая, блин, но сами понимаете, как у нас все это происходит, непонятно как все мероприятия спортивные отменяют, все вот сборища отменяют больше непонятно. двух не собираться да, это вообще идиотизм и народ еще переводит на это дурацкое там уголенное работу, но это бред вообще полный я вообще этого не понимаю а кому-то вообще вахтенный метод фигачивают, на две недели отправляют, и они там дубасят ну и что там хорошего, блин, народ просто сопьется тупо, потому что будет сидеть там у себя, они же сидят-то не дома, блин, а собираться будут и бухать, что еще можно. Это как на военных сборах, приблизительно и то же самое, в один в один. Все нажирается, как свиньи, потом что, с утра вообще даже не встать. У вас 150 для профилактики. Какие там 150 там? Там... Вначале 150, потом пузыри пошли, потом пиво догоняться 6 литровыми канистрами, а так как бы, а вставать уже как бы, да, и пофигу, блин. Да, ну погода вообще у нас прям вообще шикарднос просто. как Да, и сухо, самое главное. Но прохладненько там, я говорил, как говорил, где-то там было в районе нуля, но на солнышке, наверное, потеплее все-таки, где-то градус 4 есть, но ветер холодный как бы и в тени очень холодно. Почти до Кронштада уже доехал. Я не знаю, какой у нас там дальше-то маршрут там будет. Не знаю, можем купить сосисок и поехать на дачу. Да. На Приозерское шоссе выедем а там поснимаем ну вот едем на Приозерку сейчас, в принципе все вообще прям очень хорошо у нас набирает четко прям равномерно, сжимает все духи, в принципе да? в принципе неплохо вот практически постоянно на пятой ездим так, особо не нужно включать ничего конфиги с непонятными валами, которые там с фазами там а 320, которые вообще никуда не едут, потому что непонятно, подо что рассчитано. классно мне нравится прям нравится что она эластичная прямо вот это самый такой Цинус вообще того чего надо добиваться особенно в спорте потому что пилот э, не должен там э, мешкаться выбирать там передачу думать что пройдет он не пройдет там поворот какую передачу выбрать он должен с холодной головой Просто дубасить, смотреть вперед, штурмом диктует и все, не, не париться. Должен четко выбрать предварительно на передачу и точно быть уверен, что при, на этой передаче он четко пройдет, без, не зароется, блин, не, не слишком перекрутит мотор, а то есть вот четко все будет. Это очень прогнозируемая езда, она прям самая вообще шаг получается вот мы на Приозерской уже, в принципе, уехали. Сейчас тут будем дубасить дальше. Ну как-то смотри, тут кожа плотно. Просто везде плотно. Дача, дача, дача, дача, дача, дача. дача. Ну, слушай, уже суббота, какая дача тут. я дальше там опять снимать что -то. в принципе что едем и едем ничего интересного у нас, да. ничего не происходит можно сказать а нас саду не взяли да и только настраивается все автоматом все сидим катаемся иногда что-то приходится корректировать но это прям вообще иногда ну вот мы уже почти до Егора доехали вообще все гладенько у нас происходит, сейчас только остановимся, наверное похаваем где-нибудь, как-то говорил, в Сосновке домой, в Сосновке, да, пожрать уже хочется, от этого шума еще отдохнуть не будет. Я думаю, что на камеру вы тут ничего не увидите Потому что у него угол слишком широкий И нифига не видно Кажется, очень далеко Но вот там бом бомбическая И бабок туда просто закинуто столько, что Нам столько не снилось вообще за, за, за всю жизнь, За да, все время, за да, несколько поколений ну, В принципе, вот там, да я там думаю, что не видно особо, еще а не согнулся, да. ну, согнулся ремней не дают. Здесь что-то как-то, как-то морожено кому-то бы, да? проехали с этой стороны, там Приозерское шоссе идет с одной стороны, а мы как бы сзади проезжаем. И вот здесь, у них самая там основная, тут вот это офисная, вся дребеденец, главная трибуна. Здесь же должен быть, по идее, прямик где-то, главный еще, правильно? А да, я там внутри еще не был. Ну, а я можно по карте посмотреть, в принципе, там все видно. Да, либо со спутника. Да, и у них, в принципе, есть отдельная страничка. Там все выкладывается, все четко. Это, естественно, как, не для таких, как мы, блин, сделано, а для, сами понимаете, там, мажорных всяких. Ну, ну посмотрим, погоди, цены еще не выложили. Ну, как ты думаешь, вот сам, блин, я… Не знаю, если цена будет сопоставима, там уже автодрома, я бы покатался. Банально по ралли-кроссовой трассе вообще. Там грунт, асфальт, трамп, слушай, знаю, да, э, что в Сочи, блин, творится, а это… Этот объект считается гораздо круче, потому что в Сочи он по стоку-постоку, по стоку строился, как олимпийский комплекс, и это а здесь-то отдельно стоящая, как бы ну именно трасса, да? то есть несколько трасс даже. В Сочи там вообще негде расположить. Здесь-то вообще бомбическое место Не и мерено просто. Я думаю, что здесь ценники, чтобы вот это все. Как-то окупалось, да, ну, ну, автоспорт это неокупаемая фигня. Ну, ты сам понимаешь, кто это э, заказывал это и чьи-то амбиции, в общем-то. Тут и так все понятно. Да, там вот оттуда Вот там прямо, где-то они находятся. Ну точнее, это один человек. Да. Да. И, соответственно, это все. По его инициативе, амбициозный проект, бабки там просто вот так вот листаются туда не контролируя ну, и все хорошо, как бы строится сразу моментально все опять у меня что-то смесь на холостом ходу куда-то немного уплыла сейчас мы поднастроим ну сейчас мы тут или перекусим хоть немножко потому что жрать уже прям реально хочется ну и дальше включимся я думаю, что сейчас покатаемся еще немного и в принципе, я думаю, что можно на базу уже будет ехать ну, Да. все, глушимся? да, глуши, конечно все, дальше дальше хауем вот, мы уже опять на кольце. В принципе, все дубасит неплохо. Я еще тут смесь сейчас оптимизировал немного. Более грамотный построил. Именно с учетом этого мотора. Ну, так вообще все как бы нормально. Расход у нас получился что-то так. Приблизительных э, 20 где-то на сотку, да? отсечки ехать на ну, пятой ну да это если в отсечки прям дубасит нормально но постоянно в боевом режиме ну, то в принципе это <сотор> да это, да, это не от чем. пятого обычный да да да это обычный э -э -э пятый бензин не какой-то там специальный и даже не сотый ну да народ там любит сотый пихать еще здесь, в принципе, мотор, ты считаешь, что стоковый, как бы, практически, тут смысла нету, степень сжатия стандартная, никаких проблем нету, нафига нам сюда какой-то с более высоким октановым числом, ну да, поедет лучше, но не настолько, чтобы прямо уж вот так. Okay. особо в городе это не погонять. Не знаю, может сейчас где-то будет вариант. Посмотрим. Мне еще сейчас ехать в Сертало, Весту. Прошивает там у человека робот, что-то там шестеренка засветилась, все такое. И не включается передача. И слезно просил приехать. Ему брошить, чтобы дилера потом ничего не увидели Но Ну это я так к дилерам обращаюсь. Всем дилерам привет. Да, всем дилерам привет. Всем, кто в чате, да. Ну так все вроде бы на норм у нас. Ништя, А у тебя маховик стандартный стоит? Да, да. Ну, Здесь что, да. вообще все стандартное по большому счету чистая при этом да, это с пылью с песком постоянно мы вон ехали по каду там вечно пыль летела прям. песок вот этот который посыпали О, квотер проехали так да, квотер за 41 секунду за шашлыком останавливаюсь не здесь нужен, нужна другая резина и, и это а другая погода. погода другая вообще все другое пилот другой должен Латка между рулем и Кто? Кто спорит -то? Ну под подшаманил он немножко холостой ход Только единственное Перерегулирование это постоянно на холостом идет Непонятно зачем Хотя, вроде бы, не должно его быть Я уже Максу говорил про это и не разу Все равно каждый раз приходится подправлять. Девуш ну попробуем. Ты здесь что, что ли хочешь? Плачу, нет. А тут машин полно, тут как обычно, встречные, здесь припаркованные. несколько раз да да мотор ты неизвестный ну, типа иди чек он же надо поярче поставить чтобы ты вспыхивал он да чтобы у меня на топе им факт микарда случался что я сгорелся не но ну, ну он же заранее это будешь понимать что это не чек а можно shift light вывести теперь типа, да, у меня там есть но он же сейчас не выставлен не это -то да я имею то что можно если с января шифт лайт с буксами 8,7 но в принципе это нормально для стандартного мотора для стандартного мотора для резина там вообще обычная гражданская даже а, не знаю а, что там какой-то ну да Все, откроем. Все решим с доктором Курпаттеном. Да, кстати, надо пока отстегнуться. Ну, давай уже. уже даже от ремней уже вот тут плич не встали. Блин. Ништяк. сервис, Я поснимаю еще и снаружи все это дело, покажу под капотку и все остальное. Сейчас вот вы вылезли. Снимаете. Сейчас сниму под капоточку, соответственно мотор 9 а накрытый ресивером 9 э, АБФ нам Валики тоже BF и так-то в принципе все у нас тут нормально. Ну Но, как выяснилось, ну с Витаником, что у нас опять этот э, а патрубок опять. Патрубок да, хочет огне, вот он опять хочет свалить, ну вы наверное видите там вот эту разницу, вот он здесь был и вот здесь вот стал, он практически на краю. Есть, благо, что мы вот сейчас в сервис приехали, у нас опять не рыгнуло все. Ну зато знаем, что, что куда. Да. Что обмазка -то, то есть? Да вроде есть. Ну это потом там ребята камп наварят, да нормально. А, максимум, слушай. Ну вот. Ништяк. Ну и, соответственно, потом наварят и будет все нормально. Yeah. Ну и гольфик вот такой, я его потом снаружи отдельно фотку сделаю, заставочку влеплю в видео. Точнее, вы его уже увидите, эту заставку. Вот фотку я сделаю только сейчас. Чуть попозже. Сейчас нам надо еще поднять датчик открутить. Yeah, yeah. Да, а, кстати, нам надо же это отключить э, сам, саму Шдекаху. Так у меня масса выключена. Да масса-то плюс понятно. Плюс-то да, нам надо все равно снять это все. снимем, снимем. Просто надо датчик-то. Или ты его так прям? Да иди оставь, Вадик, ну, остынет. Все, ладно. Я всё, тебе виднее. Все сделаем, все нормально. Главное, что настроиться. Теперь ждем, пока нам отменят коронавирус и возобновятся гоночки. Так, он, я уже смотрю, Дима ветерок там видосик выпустил, как они ездили в Сочи тренироваться, и коронавирус дотренировал всех, блин. Хрен, да, хрен вам, они короны, Блять, да. теперь я, у меня я... зато есть 15 литров, короче, дистиллятора. А, а как? Ты 4 взял, что ли? Нет, 6 или 5, где-то еще. А, один, вон говорят. они. Она нахера хера ты набрала. то, -то набрал. да, ну, Мало ли еще раз дреснула бы. Где-то на кольце воду из ручейка. вот-вот чуть не да? Все, вроде. Все, да. Ну да, надо будет потом с фоточку сделать. Будет вообще ништяк. А то мы его так снаружи-то и не снимали. Уже восстановленный кузов, грубо говоря, все новое. Прям вообще все новое. Эх, так Да я знаю, бля. Да. Просто неудобно. Ну здесь вы все видели уже на вид. Да. Ладненько, сейчас тогда поднимем, я еще снизу покажу все. Не знаешь, да? А, ну да. И? Ну знаешь, видишь, раскидало как-то вообще. А, ну он, на ну видишь, все черное, блин. блядь, Блять, ты испачкался, чувак. Оно все черное, поэтому там непонятно. Ну да, пыльнику. Пыльнику пиздец. А так все сухо. Здесь все нормально. Даже масло ниоткуда не пассаловно. Да. Выхлоп такой стал непонятного цвета. Фиолетовый. Спортивный, -мо. Да. <свят> так, все, глушак. А глушак у тебя на 60. 60-ка 60 я смотрю, да. Запасиком решил сделать. Ну да. Тяжелый, наверное, датчик. Датчик тяжелый. Очень. Он с прошлого раза тяжелый. Шайбы-то прямо смотрю. Ну, Нифига ни не разловаемые. Да кинь его куда-нибудь там повесить. Ну да, нет, нет, когда... ну да, получается у нас патрубок слетел и.. И пыльник шруса, но как бы погода нормальная, все, ништяк. Там буквально там, походу трещина, все умно. Да все равно шрус менять. Жопа, не будет, не, будет, не будет. Ну тоже как вариант. Что-то поддон такой вообще уставший. Это еще оригинальный. Прямо с машины. Ну я его маленечко отрисовал. Ну да. Так что вот, все мы настроили сегодня. Все, валит. И опять же, графики выкину у себя в группе, ВКонтакте и на драйве. И сходить туда, и там их можно посмотреть. Ну и там подписываемся, колокольчики. Ставьте пальчики, да и, на канал. да. и вся вот эта хрень. Так что, в общем... Заходите на сайт autodetalysp.ru и найдете то, что искали. Ну вот. Ну так что, в общем, всем пока и до новых встреч!